Так, ребята, всем здравствуйте. Сегодня 31 мая 2021 года. Меня зовут Дмитрий Киян, и на сегодняшний день мы с вами поговорим про ProfitBot и его функционал нашего личного кабинета. Сейчас открываю экран. Так, можно? Видно да, Отлично. Итак, с чего начинается у нас сайт ProfitBot, да, то есть нам нужно взять реферальную ссылку у нашего оплайнера, у нашего спонсора, кто вас пригласил, и там зарегистрироваться. То есть регистрация самая простая, мы проходим регистрацию и мы попадаем в свой личный кабинет. Да, он выглядит вот таким образом. Первое. Что необходимо нам будет сделать, это а, приобрести нашу монету в Потому что все депозиты, которые создаются в тороп они у нас создаются а, только в нашей криптовалюте или а также и в других наших проектов. Итак, переходим а, на нашу биржу. Соответственно, у нас а, здесь есть по, да, то есть себе доллар, век USDT. То есть нам необходимо, если у нас там рубли, гривны, а, либо еще какая другая валюта, нам необходимо их перевести в доллары либо а, в криптовалютную USDT. Да, это эквивалент долларов. А мы это делаем либо через обменники на свой электронный кошелек, через мани, либо а, или тоже также через обменник на свой кошелек мы пополняем ее из детей. И уже после этого мы пополняем баланс биржи. Пополняем баланс биржи. После того, как наш, наш баланс пополнился, мы можем приобрести нашу валюту в век. То есть, как мы здесь наблюдаем, мы ее можем пополнить. Даже за рубли мы можем, кстати, сюда купить можем приобрести за доллары, можем приобрести за USDT. Итак, мы приобрели монету. Теперь нам необходимо завести эту монету вверх на сайт ProfitBot. Каким образом мы это будем делать? На личном своем кабинете, на главной страничке, мы видим вот такой вот телефончик, да, где написано ваш баланс, доллары, ра. И здесь мы видим активную кнопочку, нажимаем на нее пополнить. Нажимаем пополнить. Здесь мы вводим, да, ну, так, сумму, да, там 200 долларов. Здесь уже у нас автоматически идет конвертация, так как курс приема монеты вверх на нашем сайте составляет за один вверх, это 4,3 доллара. То есть сейчас очень выгодно, да, особенно сегодня последний день промо, приобрести монету на бирже, где она там стоит в районе 1,2-1,3 доллара, вот, и сделать депозит под 1%, где у нас уже будет конвертация одной нашей монеты, которую мы купили на бирже и завели в профит-борд. Одна монета будет 4,3 доллара. Соответственно, 10 монет, 100 монет мы завели, то у нас получится уже 430 долларов. Итак, здесь ввели сумму, здесь нажимаем «Я согласен конвертировать монету ВЕК», нажимаем «Оплатить». Дальше, здесь нас предупреждает то, что мы можем отправить только нашу монету ВЕК, другие валюты нельзя будет отправить, если вы по неосторожности отправили, то вернуть их уже будет невозможно. За этим тоже обязательно следите, что проверяете кошельки, на которые вы пополняете. Лучше несколько раз проверить, убедиться в том, что вы указали правильный кошелек, и уже нажимаем на кнопочку «Оплатить». У нас тут появляется наш кошелек, да? То есть это кошелек непосредственно профит бота, на котором мы будем отправлять нашу монету. Соответственно, мы копируем этот номер кошелька. Переходим на биржу. Переходим в балансы. Спускаемся вниз. Находим нашу монету. Нажимаем на кнопочку вывод. Да, вот она у нас. Так как у нас есть, допустим, 9 на балансе монета. Вот. Здесь мы вбиваем то количество, которое мы хотим отправить. Не забываем то, что у нас комиссия есть. Да? Если мы хотим отправить 100 монет, то нам нужно будет указать 100.6 века. Вот здесь внизу есть адрес кошелька, да, строка. Сюда мы вкладываем, вставляем точнее адрес кошелька. Внизу прописываем копчу. И нажимаем вывод. Здесь нажимаем оплачено. Спустя какое-то время у нас будет вот в этом месте, да, где ваш баланс долларовый доллар счет так. Да, то есть это эквивалентный доллар перерасчет, автоматически идет конвертация века на доллар. Такая же ситуация идет обратно. Когда мы выводим, чуть, чуть попозже мы об этом поговорим, у нас идет обратная конвертация с доллара на век. То есть завод и вывод только нашим нет. Нам пришел на баланс наши веки, они сконвертировались в доллар и теперь мы можем создать депозит. А создать депозит мы можем... Сегодня любой, потому что любой а, созданный депозит под 1%. От 10 долларов до 30 тысяч долларов. Итак, нажимаем на «Открыть депозит». И здесь у нас наверху, на самом, да, мы можем всю сумму, которая у нас есть, инвестировать всю сумму. То есть создать на всю нашу сумму депозит. Нажимаем «Инвестировать всю сумму» и у нас создается депозит, где эти депозиты мы можем отслеживать, да, смотреть, сколько дней у нас осталось, мы переходим в вкладочку депозиты, и здесь мы, соответственно, можем наблюдать, сколько дней осталось, какой депозит у нас был создан и какое начисление ежедневное мы получаем, и э, видно, что у нас этот депозит активен. Соответственно, мы можем обратиться вниз, я выходил в самом начале старта ProfitBot, у меня... Количество дней осталось 36 дней. Это когда я создавал первый депозит. Вот у нас стартовал. Итак, дальше что я рекомендую каждому сделать? Рекомендую каждому сделать. Заходим во вкладку настройки, опускаемся в самый низ и здесь мы видим двухфакторную аутентификацию. То есть нам нужно будет скачать. Приложение Google аутентификатор посмотреть вот это видео. Да, то есть нажимаем на эту вкладочку, и у нас открывается видео. Инструкция, как нам настроить двухфакторную аутентификацию. Что она нам дает? Кто не знает, я скажу, что это нам дает дополнительную безопасность нашего личного кабинета. То есть при помощи двухфакторной аутентификации никто, кроме вас, зайти туда не сможет. Обязательно ключ, который там будет, скопируйте и куда-нибудь его сохраните. Можете куда-нибудь на несколько блокнотов их сохранить, потому что относительно недавно, читал в каком чате, один партнер потерял телефон вот, и спрашивал, как восстановить ему доступ непосредственно в свой личный кабинет. Это можно сделать да, через техподдержку, которая у нас находится в правом нижнем углу. Вот, а также, если у вас будет сохранен этот номер, вы восстанавливаете двухфакторную амптификацию вот, и э, спокойно заходите без обращения в поддержку. Дальше, что мы можем наблюдать здесь? Да? После создания всего первого депозита, то есть без создания депозита у нас не будет партнерской ссылки. После создания депозитов от 10 долларов, да, у нас открывается реферальная ссылка. То есть эту реферальную ссылку мы копируем и уже передаем своим партнерам. Также мы здесь можем наблюдать всех партнеров, которые у вас есть в команде, на каком уровне они находятся и инвестиции, которые они сделали. Дальше. Вкладку операция. Во вкладке операция мы также здесь можем отслеживать партнерские комиссии, которые нам приходят, также начисления, которые нам приходят, да, ежедневные по нашим созданным депозитам. То есть во вкладке операция мы это все можем тоже отслеживать. То какие, допустим, на сегодняшний день да, начисления и партнерские э, комиссии нам приходили. Допустим, какое-то время отработал у нас депозит, и мы хотим вывести наши средства на нашу биржу, либо в другие какие-либо наши проекты, где у нас принимается наш токен ВЕК, Ой, а, где наши монеты ВЕК. Извините. Итак, нажимаем на вкладку «Вывод», да, тоже тоже также находится наш телефончик. Если вы заходите с телефона, то опускаемся в самый низ, и он у нас там находится. Нажимаем на вывод средств здесь что мы здесь подписываем здесь мы прописываем ту сумму которую мы хотим перевести вот у нас на балансе указывается долларовая часть соответственно мы прописываем именно то количество долларов которое мы хотим вывести но при выводе как я вам уже говорил у нас будет происходить автоматическая автоматическая конвертация по курсу сайта Дальше. Сюда мы вводим номер кошелька именно века. Номер кошелька именно века. На... Либо с бирже мы его берем. Дальше сейчас вам покажу, где мы на бирже мы его находим. Да? То есть, вот у нас наша криптовалюта. Нажимаем на вкладочку Пополнить. И здесь мы вот видим наш кошелек. То есть его копируем. И уже непосредственно вставляем номер вот сюда, вот такой профит, наш номер кошелька. И нажимаем это на кнопочку «Улипти». Итак, что еще хотел бы вам сказать по поводу фактора X5. По поводу фактора X5. На прошлой неделе проводил вебинар по поводу маркетинга профитбота. и был такой вопрос. Если у партнера отработал первый депозит на 1000 долларов, а, допустим, там через месяц у него был создан еще один депозит на 1000 долларов, как это будет выглядеть, будет ли здесь вычитаться еще что-нибудь? Смотрите, у нас здесь общая сумма есть, да? Она учитывается со всеми нашими депозитами. То есть вот у меня сейчас сумма депозитов 1691. 41 фактор X5, повторюсь, он беспокоит наверное, больше тех, кто создает и строит команду. Да, потому что если вы сюда заходите на пассив, то фактор X5 у вас никогда не сработает, а он сработает лишь у тех партнеров, которые активно строят команду. И здесь у нас есть процентная часть, которая каждый день, каждый день она увеличивается у нас. Почему она увеличивается? Потому что фактор э, X5 у нас входит э, начисление по депозитам и партнерским и начислениям, и также бонусов, которые даются по рандам. Соответственно, 1000 у вас отработает, мы э, увидим... Э, Потому что каждый день у нас будет начисление, каждый день у нас будет процент увеличиваться. Соответственно, мы будем видеть, и никаким образом да, он у вас дальше не сработает. Вы получили начисление по этому депозиту, вот, он у вас будет программа показывать о том, что депозит у вас отработал, и вы уже будете по процентам видеть о том, что у вас уже работает чисто один депозит, оставшийся на 1000 долларов, да, вот, потому что по процентам вы будете видеть, что он будет приходить меньше и соответственно по начислению. Так что обязательно следите за фактором X5, те партнеры, которые у нас активно строят команду, приглашают партнеров, вот, чтобы у вас не сработал фактор X5, чтобы вы постоянно получали реферальные начисления, а также бонусы по достижению рампы. Если у вас фактор X5 uh, отработает, да, сработает, то все депозиты, которые у вас были созданы, они у вас автоматически закрываются, да, срочно. Если вы создали депозит на тысячу долларов, допустим, там, два месяца назад и в течение этих двух месяцев активно приглашали партнеров и не создавали больше депозитов, и ваша сумма дохода прибыли да, составила 5000 долларов, потому что от 1000 а, созданного вашего депозита фактор x 5, это умножение на 5. То есть 5000 долларов вы получили в течение, допустим, там, двух месяцев, ваш а, работающий депозит а, закрывается, а, потому что вы получили а, прибыль по маркетингу больше 5 раз а, от созданного вами депозита. Чтобы этого не произошло, вы просто можете отслеживать это и создавать новые депозиты, чтобы ваш фактор, кстати, не сработал. Если он сработал, то рекомендую сразу сделать еще один, допустим, депозит там, на 1000-2000 на долларов, да, если у вас там 5000 долларов на счету есть, либо на эти 5000 долларов, и дальше продолжать получать реферальные данные Также, что мы можем видеть на нашем сайте. Также на нашем сайте мы можем видеть э, в, правом, в правой э, стороне сайта, выведено, да, сколько у нас, ну, сколько у нас получено. А также многие забывают, у нас, если зайти, э, даже это можно сделать с своего личного кабинета. В своего личного кабинета. Нажать на вкладочку Your Profit Bot», И здесь мы переходим на извините, так, изначальную страничку закладывание нашего сайта. Здесь мы можем ознакомиться с нашим маркетингом. А также, а также у нас есть здесь реальная статистика. На сегодняшний день на 28 724 участника. Здесь мы можем наблюдать, сколько было создано всего депозитов. Также сколько было выведено токены райда и наши монеты ВЕК, а также сколько было всего заработано. Помимо этого всего, мы можем здесь, в разделе FAKE найти ответы на наши вопросы. Здесь у нас есть самые часто задаваемые вопросы, где мы можем найти на них ответ. Если вы, конечно, не нашли ответы, на ваш вопрос, то можете обратиться, конечно, к, самому, а, плайнеру, к вашему спонсору, ну, если лучше непосредственно он не может ответить да, на этот вопрос, ну, можете написать, конечно, а, в чат а, профитбота, вот, и там, конечно, вам а, непосредственно помогут. Ну, изначально, я просто рекомендую всем а, посмотреть, может быть, все-таки здесь есть на сайте ответы на ваши вопросы, ну, если уже их вы здесь не нашли, то уже действуйте по дальнейшей ситуации. Также во вкладочке купить-продать мы можем посмотреть, где именно и как мы можем приобрести нашу монету век. То есть, есть наша криптовалютная биржа, есть также другие криптовалютные биржи, а также есть обмен. Итак, давайте я пока приостановлю запись экрана и скажу вам по поводу последней новости, которая была у нас 29 числа, если не ошибаюсь, анонсирована на официальном канале нашей компании, где 31 числа именно сегодня создание депозитов и промо под 1% процент заканчивается сегодняшним числом, а также с 1 числа, с 1 июня создание депозитов, создание депозитов новых невозможно будет сделать. Много вопросов в чатах и в остальном. Профитбот не заканчивает свою работу. Все депозиты, которые были созданы, все начисления также будут приходить вам, и вывод будет тоже также работать. ProfitBot уходит на небольшие каникулы, то есть мы с ним не прощаемся, он будет у нас в дальнейшем работать, но сейчас он просто уходит у нас, ну, назовем так, на каникулы. Итак, давайте откроем чат. Если ли у кого-то какие-то вопросы? Давайте, задавайте. Да кстати, на самом деле страшного, ничего в этом нету, то, что как бы профит-бот закрывается на какое-то определенное количество времени. Мы это уже проходили, как бы в плане того, что начисления все нам приходят депозиты, они также будут отрабатывать и всем нам будут приходить. У нас также есть другие проекты, и мы можем с нашего профитбота вводить да, другие проекты и непосредственно там также зарабатывать. Сколько каникул будут, как долго будут каникулы, ребят, на это я вам точно сказать не могу. Это все решает руководство, но вот на сегодняшний день мы видим то, что с первого числа будет... На создание новых депозитов сделать это будет невозможно. То есть непосредственно под депозитом начисления мы все будем получать. Вывод будет работать, как работал, но создание новых депозитов пока приостановлено. Вроде не совсем закрывается, да, Владимир, и сегодня последний день сделал депозит. Да, сегодня последний день сделал депозит по, под 1%, как раз промо сегодня заканчивается у нас, вот, так что успеваете сделать сегодня депозит под 1%, с завтрашнего дня, а точнее с нуля часов, с нуля часов создание депозитов будет невозможно. Дмитрий, Юрий. Наверное, готовить новый маркетинг коммунити в ProfitBot. Я не могу сказать точно, что это будет, но я просто сам прекрасно понимаю о том, что со временем у нас все будет переходить в токен RAV. Да? Вот. Возможно. Сказать точно я не могу. И всю информацию мы будем узнавать от я так думаю, Искандер нам об этом тоже э, скажет, когда к этому подойдет момент. Потому что я вам на это ответить не могу, потому что просто не владею этой информацией. Паша, так это время не будет депозитов? Да, пока создание новых депозитов с завтрашнего дня будет невозможно. Сегодня будет последний день и промо, и создание депозитов. Анатолий, пожалуйста. А у кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы по поводу функционала э, сайта? Роспланы. Вся информация, которая э, будет, э, все анонсы будут у нас э, на официальном нашем канале. Вадимович, пожалуйста. Реинвест можете сделать сегодня, с завтрашнего дня. Реинвест – это тот же самый, тот же самый создание депозитов. Reinvest. Соответственно, любые новые созданные депозиты с завтрашнего дня сделать будет невозможно. Профиль бот уходит на каникулы. Не реинвесты. Не, ну, реинвесторы, то же самое, создание депозита, Вы либо выводите, допустим, средства, либо заново создаете один депозит. Итак, я смотрю, больше вопросов нету. Желаю всем хорошего продолжения вечера, всем профита и всем хорошего настроения на десяточку. Начисление и вывод средств будет работать, конечно. То есть все начисления, которые у вас по созданным вашим депозитам, они тоже также будут вам приходить ежедневно. И вывод будет тоже также работать, никто не отменяет ни выводе, ни в Все будет начисляться, все тоже пойдет. Итак, ну все, будем, давать прощаться. Всем еще раз хорошего настроения и хорошего вечера. Всем пока-пока.